Всем привет, пациенты палаты Немиркин, и добро пожаловать на очередное видео. Большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия на канале Немиркин – сделать контент о психическом здоровье и самопомощи более доступным для всех. А теперь давайте продолжим. Слышали ли вы когда-нибудь о термине «травматическая связь»? По словам доктора Патрика Карнеса, травматическая связь определяется как дисфункциональная привязанность, которая возникает в присутствии опасности, стыда или эксплуатации. Это наиболее часто встречается в нарциссических отношениях. Помните, что хотя это и распространено, такие отношения не обязательно должны быть романтическими. Исходя из этого, вот шесть признаков травматической связи. Первый – ваши отношения непредсказуемы. Чувствуете ли вы, что постоянно ходите по яйцам? Вы боитесь взаимодействовать с ними, потому что не знаете, как к вам отнесутся? Это может указывать на наличие травматической связи. Одним из сложных аспектов травматической связи является то, что их отношение к вам может меняться ежедневно. Из-за этого может показаться, что насилие вызвано плохим днем или тем, что вы что-то сделали. Главное, на что следует обратить внимание, это повторяющиеся циклы насилия. Хотя у всех, конечно, бывают плохие дни, опасно использовать их для оправдания оскорбительного поведения. Непредсказуемость – признак травматической связи, потому что хорошие дни могут быть полезными и укреплять привязанность, которую вы испытываете к ним. Во-вторых, они постоянно предают вас, но вы все равно даете им еще один шанс. Часто ли вы неоднократно предаете себя, чтобы получить от кого-то любовь и одобрение? Возвращают ли они доверие к вам оправданиями, объяснениями и извинениями, несмотря на то, что столько раз нарушали свои обещания? Если да, то это может быть свидетельством травматической связи, и это может заставить вас чувствовать себя никчемным, беспомощным, испытывать стресс, тревогу и многое другое. Причина, по которой предательство может так сильно повлиять на вас, заключается в том, что чаще всего его совершают люди, которым вы доверяете и которых любите. Желание доверять им, давать им шансы и продолжать любить их вполне понятно. Но когда доверие становится слепым и разрушительным, отношения перестают быть здоровыми. В-третьих, вы чувствуете ответственность за их счастье. Готовы ли вы пожертвовать чем угодно, чтобы ваши отношения работали? Подавляете ли вы свою волю и желание только для того, чтобы они были довольны? Вы прилагаете столько усилий, чтобы найти причину остаться, что ваше чувство собственного достоинства может выйти за рамки. Если вы можете отнести себя к таким людям, задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы так поступаете. Циклы насилия в травматической связи также включают повторяющиеся периоды вознаграждения. Вы держитесь за хорошие времена в отношениях, чтобы оправдать ваши отношения. В результате вы теряете себя, стараясь угодить им, чтобы продлить этот приятный период как можно дольше. Вы можете отказаться от своих собственных ценностей или избегать высказывать свое мнение. Вы ставите их потребности превыше всего, до такой степени, что чувствуете себя перегоревшим. В-четвертых, ваши отношения сложны и связаны с ложными обещаниями. «Я обещаю, что все изменится или этого больше никогда не повторится». Звучат ли эти утверждения знакомо? Ложные обещания часто укрепляют травмирующую связь. На самом деле, они настолько сильны, что убеждают вас остаться, создавая ощущение надежды, за которую можно ухватиться. Если вы находитесь в травматической связи, вы склонны верить в эти слова, потому что в конечном итоге вы эмоционально привязаны к другому человеку. Ваша вера в них исходит из надежды и отчаяния, даже если логика подсказывает вам, что вам просто снова будет больно. В-пятых, вы защищаете свои отношения, даже если они жестоки. Трудно ли вам признать токсичность ваших отношений, которую пытаются показать вам другие? Думаете ли вы, что другие просто не понимают ваших отношений? Когда вы находитесь в травмирующей связи, очень часто приходится отрицать тот факт, что ваша ситуация является оскорбительной и травмирующей. Подумайте об этом как о защитном механизме. Вы чувствуете себя настолько привязанным к своим отношениям, что не можете выйти из них или продолжаете возвращаться к одному и тому же человеку. Вам может быть стыдно признать тот факт, что вы сами себя загоняете в деструктивную ситуацию, поэтому вы можете прибегнуть к отрицанию. Другими словами, такое принятие может вызвать чувство неадекватности или слабости. В-шестых, ощущение знакомости делает невозможным выход из отношений. Почему бы тебе просто не уйти? Это сложный вопрос для человека, находящегося в травматической связи, и на него есть множество причин. Признаком травматической связи является постоянная тоска по этому человеку, почти как зависимость. Даже после попытки разорвать связь, вы можете скучать по другому человеку в своей жизни настолько сильно, что это может повлиять на вас эмоционально и физически. Чтобы избежать этого изнурительного чувства, вам может казаться, что у вас нет другого выбора, кроме как остаться. Вам также может быть трудно уйти, потому что вам трудно осознать свою ситуацию. Сочетание эмоциональной привязанности, слепого доверия, манипуляций и отрицания может заставить вас не осознавать, насколько разрушительной на самом деле является ваша ситуация. В результате перспектива ухода может показаться неправильной или ненужной. Если вы знаете кого-то, кто находится в травматической связи, очень важно сохранять сочувствие и понимание, потому что тот факт, что они не видят того, что видите вы, абсолютно не является их виной. Если вы оказались в такой ситуации, знайте, что вы не одиноки и что есть ресурсы, которые помогут вам исцелиться. Смогли ли вы получить некоторое представление о том, как распознать травматическую связь? Относитесь ли вы к каким-либо из них? Видели ли вы подобные примеры в своем окружении? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому, по вашему мнению, оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин, чтобы получать новые видео. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.